отключить нет у тебя вот там прям, когда ты в комнате находишься прям значочки внизу хотя у тебя на экране не высвечивается закрыть доступ у меня рядом сбоку появилась но я на него нажать не могу потому что я же модератор в комнате ну так сверху я я вообще удаляю э, с да. видео встречи